Всем привет, ребята! С вами я СуперПро, и, наверное, многие задавались вопросом, почему я снимаю, не снимаю этот Бедварс. Э, в Майнкрафте я снимаю, я снимал Скайварс, mystery и так далее, но э, этот, э, как его, Бедварс э, еще ни разу не снимал. На. «Ребята, у меня пока что лицензии Майнкрафта нету, и, как вы понимаете, на Хайпикселе я не играю». И, соответственно, блин, на других серверах там либо читер, либо постоянные тупые союзники. А, как вы понимаете, на Хайпикселе там постоянно тупых союзников не будет. То есть, когда вот я куплю лицензию Майнкрафта, я уже смогу по-человечески снимать Бедварс как на Хайпикселе, а пока я просто не готов к этому. Я, конечно, пробовал записывать Бедварс, я, я столько дублей делал, но, блин, там в каждой катке, блин, союзники тупые, просто, а в команде, ой, да, в команде союзники тупые, а или против читеров каких-нибудь играем. Ну, то есть, все время вот так. Да. и в результате я как бы не могу снять вот это та самая причина да. то есть если на нелицензионных серверах там еще можно как бы снимать там еще можно снимать sky wars murder mystery и так далее там всякие мини-игры build battle но Build Battle то тем более можно там читеры вообще не помеха там ты просто строишь и все Единственное, что там может быть помеха, это то, что союзник строит какую-нибудь хрень. А так, э, э, то есть э, те режимы еще допустимы. А вот, э, э, а вот нет. Просто невозможно и все. Там просто все вот, э, все вот так вот. Я даже сегодня, ребята, вы не поверите, зашел на один сервер с целью проверить. Ну и что в итоге? Я снял бдварс. Там в одной команде там был один читер, просто, с которым играть было невозможно. Он, блин, ударял за километр мечом. А, а в команде были настолько дауны, блин, что они, блин, строили защиту кровати и шерсти, а и еще, блин, кто-то там вообще каждый раз шел, останавливался на месте, шел, останавливался на месте. От... И, блин, остальные вообще даже пвпшиться толком не могли, блин. Эй, и там один союзник был настолько ужасный вообще, вы не представляете, что он делал. Я строил человеческую защиту из эндорняка и дерева, он ломал эндорняк и дерево, и вместо этого ставил шерсть. Вот вы представляете себе, как возможно с этим играть? И именно по вот этим вот причинам, которые я сейчас назвал, я не могу снимать бы два раза. И я очень надеюсь, что когда я куплю лицензию Майнкрафта и буду играть снимать на хай-пикселе, э, как бы, ну то есть в Бедварс я уже смогу наконец-то снимать по-человечески. А пока именно поэтому я Бэдварс не снимаю. Э, поэтому, ребята, надеюсь, вы меня поняли. И поддержите, пожалуйста, лайком. Да, э, если я ответил кому-то на вопрос, поэтому. Всем удачи, ребята. И всем пока.